Всем привет, пациенты Палаты Немиркин! Прежде чем начать, мы хотели бы поблагодарить вас за всю любовь и поддержку, которую вы нам оказываете. Ваша оценка помогает нам донести до других нашу миссию, сделав психологию и психическое здоровье более доступными для всех. Итак, давайте начнем. Боретесь ли вы с саботирующим чувством неуверенности в себе? Чувствуете ли вы, что это разрушает ваши шансы на счастье или успех? Вас беспокоит, что вы делаете это с собой? Доверие – это когда мы твердо верим в правдивость, силу и способности кого-то или чего-то. Научиться доверять себе – это ключ к созданию здоровых отношений с самим собой. Поскольку это способствует развитию вас более глубокого чувства самоуважения, сострадания и самоуверенности. Однако, возможно, довериться себе вам не так-то просто. Как же определить, что вам не хватает доверия к себе? Вот восемь признаков того, что вам трудно доверять себе. Первый. Вы постоянно сомневаетесь в себе. Вам трудно принимать решения, какими бы незначительными они ни были. Вы часто подолгу колеблетесь между выбором и не можете принять решение. Нерешительность и постоянные сомнения показывают, что вам трудно доверять собственным суждениям, и принятие решений абсолютно парализует вас, потому что возможность совершить ошибку наполняет вас страхом. Вы чувствуете себя перегруженными, когда у вас появляется слишком много возможностей, потому что вам не хватает уверенности в том, что вы можете принять правильное решение. Во-вторых, вы все переосмысливаете. Когда вы наконец принимаете решение, то сразу же начинаете задаваться вопросом, правильный ли выбор сделали, и чаще всего находите множество причин, по которым вам следовало выбрать другой вариант. Тревожность, чувство вины и сожаления сопровождают все, что вы делаете. Вы обдумываете все свои решения и поступки, потому что у вас нет достаточной веры в себя, чтобы поверить, что вы можете добиться успеха. Вы настолько убеждены, что совершите какую-то ошибку, что это делает вас нерешительным, скованным и неуверенным в себе. В-третьих, вы доверяете мнению других людей больше, чем своему собственному. Цените ли вы точку зрения своих друзей и близких больше, чем свою собственную? Часто ли вам приходится прислушиваться к их словам? Вы не можете принять решение, не спросив сначала их мнение. Например, вы хотите купить вещь, на которую давно положили глаз, но поскольку ваши друзья сказали вам, что она им не нравится, вы передумали. Легко отвлечься от собственных желаний и угодить другим, потому что на самом деле вы доверяете всем остальным больше, чем себе. Номер четыре. Не признаете собственный опыт. Вы забывчивы и часто путаетесь. Вам постоянно кажется, что вы что-то забыли или не успели сделать что-то важное. Если это похоже на вас, возможно, причина не в рассеянности, а в том, что вы не доверяете себе настолько, чтобы подтвердить свой собственный опыт. Всякий раз, когда вы думаете «я уверен, что оставил это здесь» или «клянусь, я помню, что уже сделал это», Вскоре вы начинаете сомневаться, так ли это на самом деле. Вы часто задаете себе вопрос, так ли все было на самом деле, как вы помните, потому что у вас есть непоколебимое чувство, что вы сделали что-то не так или допустили какую-то ошибку. Номер пять. Вы боитесь высказаться. Вы боитесь заявить о себе. Даже когда вы находитесь в компании близких друзей, вы избегаете быть в центре внимания. Исследования показывают, что если вы склонны быть застенчивым и тихим, то, скорее всего, вам также трудно доверять себе. Именно поэтому вы не решаетесь заговорить. Вы боитесь, что вас осудят или высмеют, если вы действительно выскажете свое мнение. Вы не любите делиться своими мыслями и чувствами, особенно когда они противоречат окружающим, потому что вам не хватает решительности, напористости и уверенности в себе. Номер 6. Вы пытаетесь все контролировать. Говорил ли вам кто-нибудь, что вы слишком властный или контролирующий? Вы часто обнаруживаете, что берете все в свои руки и планируете практически все наперед. Еще один распространенный способ, которым недостаток доверия к себе, может проявляться в нашем поведении – это сильная потребность в контроле. Вы пытаетесь контролировать все вокруг, когда расстроены, если все идет не так, как вы ожидали. Скорее всего, это происходит потому, что вы не доверяете себе достаточно, чтобы справиться с крутыми поворотами, которые преподносит вам жизнь. Номер семь. Вы с трудом признаете свою ценность. Когда у вас есть проблемы с доверием и верой в себя, вы занижаете свой успех и обесцениваете собственные достижения. Вам трудно увидеть все те замечательные качества, которыми вы обладаете, и тот вклад, который вы внесли, потому что вы не признаете свою значимость. Вы чувствуете себя неловко, когда люди делают вам комплименты, потому что не считаете себя достойным их похвалы. Поэтому, сколько бы люди не уверяли и не подбадривали вас, вы все равно продолжаете недооценивать себя снова и снова. И номер восемь. Вы слишком критичны к себе. Вы слишком суровы, требовательны и критичны к себе. Такое поведение, безусловно, красный флаг и сигнал о том, что вам необходимо поработать над доверием к себе. Каждый раз, когда вы совершаете ошибку, какой бы маленькой она ни была вы всегда первыми указываете на нее, потому что вы сами являетесь своим худшим критиком. Вы корите себя за свои недостатки и с трудом прощаете себя за то, что сделали не так. Вы зацикливаетесь на своих прошлых ошибках и часто сталкиваетесь с неуверенностью в себе, потому что не доверяете себе настолько, чтобы с большим пониманием относиться к своим недостаткам и слабостям. Как и в случае с самолюбием и самосостраданием, требуется время, чтобы воспитать в себе здоровое чувство самодоверия. Доверие к себе – это способность верить в себя, несмотря на ошибки, прощать себе прошлые неудачи и надеяться, что мы достаточно сильны, чтобы преодолеть проблемы, с которыми мы можем столкнуться. Относитесь ли вы к чему-то из того, что мы упомянули в этой статье? Наверняка да. Дайте нам знать об этом в комментариях ниже. Пожалуйста, поставьте лайк и поделитесь этим видео, если оно помогло вам и вы думаете, что оно может помочь кому-то еще. Исследования и ссылки, использованные в этом видео, перечислены в описании ниже. Нажмите кнопку подписки и значок колокольчика уведомления для получения новых видео на канале Немиркин. Как всегда, супер спасибо за просмотр и до встречи в следующий раз.